Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Когда лень идти в магазин, я делаю к чаю или кофе прекрасное рассыпчатое печенье с вкусной начинкой. Это палочка-выручалочка для каждой хозяюшки. В просеянную муку всыпать разрыхлитель, соль и сахар. Перемешать между собой сыпучие ингредиенты. Замороженное сливочное масло натереть в муку, время от времени окуная его туда. Слегка пропустить муку и масло через пальцы, превращая их в крошку. Вбить в эту смесь яйцо и ввести сметану. Замесить тугое тесто. Сразу же поместить его в холодильник. Пока оно отдыхает, займемся начинкой. Измельченные грецкие орехи, сахар и корицу как следует соединить между собой. Застывшее тесто раскатать в пласт. Смазать его растопленным сливочным маслом. Засыпать начинку и хорошенько ее разровнять. Скатать пласт в рулет. Защипить края. Нарезать на порционные брусочки. Уложить печенье на противень и смазать яичным желтком. Можно придать им разную форму, например вот такую. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.